снова максим лихацкий харьковский клуб трейдеров это видео ответы на вопросы участников сообщества в крипто теме вопрос был по поводу того почему мы указываем пункты ну к примеру заработано там 150 пунктов а почему не пишем в тиках в тиках это будет 1500 смотрите тики это десятая доля пунктов. Честно говоря, я не считаю целесообразным особо как бы, на этом заморачиваться и писать это в, в нашей отчетности. Я не ставлю в тейк-профитах, не указываю вот эти значения десятых пунктов. В плане денежном, в денежном эквиваленте, они, наверное, бы имели значение, если уже управлять миллионами, долларов, но так как пока таких объемов нету легкого подсчета для легкого восприятия, мне кажется лучше использовать так, Я, ну, просто к примеру там для понимания, да, есть цифры, которые перед запятой в значении цены на рынке форекс это называется поинты. после запятой четыре значения это называются пункты и вот уже пятая циферка, она всегда такая маленькая, выделена, она двигается, ну, по-разному по она делится. да, там Не на одну целую, она может быть 2-4 и тому подобное. Вот это тики, это просто десятая доля пунктов. Если говорить в денежном эквиваленте, к примеру, на объем в 10 тысяч долларов в позицию, один пункт, к примеру, ну, для, для легкого счета, будет стоить 1 доллар. А если с учетом еще тика, то это будет, к примеру, там доллар и ну, не знаю, 12 центов, доллар и 30 центов. Поэтому не заморачиваемся мы на подсчете этих тиков. В тейк-профитах мы не указываем тоже эти тики. То есть, если, к примеру, есть значение 1.15.23 без тика, то мы указываем в тейк-профит 1.15.23. Вот и все. Да и, честно говоря, и меньше цифр как приходится писать да, на, на одно значение.